Перед началом видео хотелось бы сказать то, что данные моменты были взяты со стрима. И чтобы не пропускать стримы, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик и подписывайтесь на группу ВКонтакте, где анонсируются данные стримы. Ну а теперь переходим к нон-прайм матчмейкингу. Легчайшая. Три ада. Ну так у нас там по званию и Блядь. калаш с инками. честно это не то что я ждал я ждал куда выше я ждал пикстара там лема сразу чтобы было будет бы... это вообще будет сократить но калаш с инками, твою мать это два калаша big Перкут, перкут Суприм. supreme Глобал. Шесть званий. Так, вот, чтобы было видно. -хм. Ну что ж, как говорится, наш путь только начинается. Начинается он, конечно, с дальних дебри, Коллаж с цветами. Да. Ну ладно. Погнали, посмотрим. Что нас ожидает на калашах венками? Я надеюсь, мне показалось, что я это видел. О Умер бот. О май you fucking trash. Oh Айди нахуй. Фольк, фольк. <ш offense> О, блять, он в яме. Так, только что я позволил своим белым слетал. Нет, все, сойдись. Взял бы чуть дальше впреждения, я бы убил бы его. Так. Обосрамс. Ну ладно, посмотрим наших типов на Б. Так. Оп, флик первого убрал. Ух! Блять! А, тупо шашлик чел сделал. Но его с КТ спал на ебноле. Бля, ну... Конечно, этим шашлыком чел обеспечил. Возможно, взять этот раунд я думаю, терп взял пачку и просто убежал на... Может, не взял я бы сейчас на месте зеленого просто бодал пачку, сейчас он ставит ее на Б нет, ладно черт все-таки перестрелку он выиграл. вот это... флешка этим я сказать, но чел под не убивает по итогу, потому что... Что это за раскидка граната? Зачем он смотрел вниз, то он так вверх фликнул. Такой, ей! Нормально, на ходу. У меня басвист, блядь, просто, типа, блядь, такие шансы были выиграть раунд. Потому что чел отстрелился, и, соответственно, мог его спокойно забрать. Чехол! Ну, как бы... Блядь. На всякий случай, я ему портик кто это оформлю. Оу-май! Только получили звание, а уже апнули следующее звание. Нормально. А, ну как бы пачка на вышло. Нормально. Умеем могем, практикуем. Ладно, толпой просто его задавить. Он, наверное, пошел на КТ пикать. Ну да. Ожидаемо. М -м -м. Интересно. Ну ладно, ждем оставшихся двух. Но один, наверное, скично пойдет. Второй шорта. Угу. Mm. Окей. Mm -hmm. okay. В жопу ваша тайм. Я не сыкло чтобы сидеть за стенкой. за Он пойдет, пикнет и убьет меня. Но при этом меня теперь поражает тоже. Чел с пачкой пошел пикать яму. Нормально. Бомбы про... Пара... Супер, вы просто, блядь, пиздец, сука. Отдать пачку, блядь. Блядь, типа еще и на ее поставили. <связь> <связь> <связь> Отдать пачку. В когда это можно не делать. Пффф. Каласы идут. Я Чел. Без армора. О, он без армора с калашом, Карл. Блять, что в его мозгу щелкнуло, чтобы... Он решил взять калаш без армора. Да горит просто тупости, блин, и своих идиотов. И, и врагов. Потому что, что с моей стороны там... Челики 2 IQ. что с их стороны челики 3 IQ, блин? Оп, полез с авиком, пошел искать последнего, нормально. На серф размотаем. Типы, конечно, тупить не будут. так на Б... Куда вы, блядь, пошли? Иванаты, натрия, вы куда, блядь, нахуй? Оооо, блядь! Фу. Сука, нахуй вы с пистолетами пиздуете в миг, блядь, дебилы конченые. Шорт Ладно, шорт прошли. Похеру. Нормально. Майер. Коннектор. Коннектор. Блять. Нормально. Все. Так. Просто не высовывайтесь. Он уже не старый дезицент. Вот. Ладно, киберспортивный пик, Аплант а плантам с отгашкой. вот um, блин я думаю он полезет еще бы ему <смех>, этому пулю дал бы эх а он не полез не стоит гранатой вот и все как-то так как-то так четверная убийца Чо, Стоп. Ч -ч Чё? Фат? В смысле повысили? Фат! <laughs> стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. В этой игре меня повысили до двух калашей. И уже в этой игре меня повысили до бигстара. Хм. Не, ну мне это, в принципе, нравится такой расклад. Победа по ранга, рангов. Why not? О, вот это я чуть не обосрался. Как чуть-чуть, блин? Сука! Не в пень! Блин, не не флешонный фак я думал он где-то на б в кичню убил, в убил они а на кт блять что он прям в упоре у меня То -то Трой, нахуй с О вы блять шутите Ебисину коню, блять, чё, обосрёшься, я, блять, не знаю, что-то Как бы выходишь такой, даешь спокойно энтри фраги. А то и типы сливаются, типу с КТ а вдвоем просто становлять в шеренгу. И как бы... по барабану чём сайте чем уже одна пуля в голову и все и ты уже в следующем раунде как бы так это и работает easy может быть сразу это легендра игл